Всем привет! На связи кузнецов Никита. Вы смотрите канал Настольный теннис для всех. Итак, погнали! В этом видео я хотел бы рассказать о том, как в рамках небольшой благотворительной акции я проводил несколько уроков по настольному теннису для детей с ограниченными возможностями здоровья в Берсеневской школе-интернате. Рассказать об этом месте, об этой замечательной команде детей, которые, несмотря на свои какие-то жизненные проблемы, проблемы со здоровьем, активно занимается спортом, в частности настольным теннисом и выигрывают призовые места. и я решил немножко помочь им в этом рассказал о базовых возможностях, показал базовые упражнения в настольном теннисе ну давайте посмотрим небольшую нарезочку. В конце я хотел бы сказать, будьте более участливы в жизни других людей, помогайте им, конечно, если у вас есть такая возможность, и... Играйте на сходный кремль! Всем пока! На связи был Никита Кузнецов, увидимся в следующих видео.